Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатюкс. Сегодня урок номер 57, его тема Present Continuous – настоящее длительное время. Дорогие друзья, итак, что же означает Present Continuous – настоящее длительное время Или прогрессив, как еще его называют. Continuous Progressive. Это время образуется прежде всего, при помощи глагола быть. А раз идет время в настоящем времени, значит, это глагол быть. Am, is и а. А также любого глагола быть в котором прибавляется окончание «int». Если вы едете в автобусе и вас спросили, что вы делаете, значит, в настоящий момент времени вы едете, вы так и должны сказать «I am едущий». Если вы что-то берете и вас спрашивают, что вы делаете, вы должны сказать «I am берущий». Вот. Или если вы что-то даете, вы должны сказать «I am дающий», то есть «giving» берющий, taking, если вы читаете и вас спрашивают, что ты делаешь, вы должны ответить, I am reading, я есть в процессе чтения, то есть continuous в настоящем времени показывает то, что вы делаете в этот момент, или то, что делает он в этот момент или то, что делает, например, вот эта девушка в этот момент. То есть прогрессив, континуус э, в настоящее время имеет длительность. Это не результат, что я подарил, это прошедшее время. А вы находитесь в стадии дарения, если вы дарите цветы. В данном случае настоящее продолженное, продолжительное время или длительное время видишь, this, uh, этот молодой мужчина дарит ей цветы. Мы находимся, мы буквально видим эту картину, что uh, этот парень или мужчина дарит этой девушке цветы. Значит, он находится в процессе дарения, а мы находимся в процессе наблюдения. Значит, должен присутствовать кого быть, и если слово «дарить», нужно окончание ing. Итак, look, видишь? Здесь young man, этот молодой человек, is giving, есть дающий или дарящий ей to her flowers. Он дарит ей цветы в этот момент. Дорогие друзья. Представьте, вы наблюдаете такую картину, вы видите, что парень целует молодую девушку, а у нее в руках цветы. Как вы скажете? Вы же видите, это происходит в момент времени, когда вы все это наблюдаете своими глазами и все слышите. Значит, как сказать? Он ее целует, это вы видите, а я наблюдаю. Значит он находится в процессе целования а я нахожусь в процессе наблюдения он ее целует значит будет глагол обязательно is присутствовать, глагол быть и kissing целовать to kiss а kissing целующим буквально переводится он есть целующим активная форма Активы это все. Значит, глагол быть, is и окончание ing. Вот это главное, чем подчеркивается present continuous. То есть действие, совершенное в настоящем времени. Но не которое совершилось, а которое совершается. Оно не закончено. Вы просто наблюдаете. Он ее целует. He is kissing her. Он ее целует. А я? Что я делаю? А я наблюдаю. And I am watching, Watching. Watch. То watch наблюдать. Watching. Наблюдающим являюсь. Я есть наблюдающим. Watching. Ничего? Сложно нет? Вот, посмотрим. Что делает она? Она улыбается. Она в тот момент улыбается если вы просто видите что она в настоящем момент времени она радостная она улыбается она находится в процессе улыбания если так можно выразиться Итак, she is smiling she is smiling она смеется она улыбается она ей радостно но она находится в процессе это есть present continuous Дорогие друзья, итак краткое обобщение нашего урока номер 57. Present continuous, настоящее длительное время, образуется, если мы хотим сказать предложение о том, что мы делаем в настоящем времени. Если вы читаете, вы говорите, I am reading, я есть читающий. Если вы поете, вы скажете, I am singing, я есть поющий, я есть дающий, I am giving, я есть берущий. I am taking, я есть покупающий, I am buying, я есть пишущий, I am writing, и так далее. Кроме того, вот посмотрите здесь, последнее предложение. Я говорю вам пока. Я есть буквально говорящий в эту минуту. I am speaking now. Я есть говорящий сейчас. So long. So long. Это переводится как пока. На этом наш урок номер 57 закончен. Я желаю всего вам доброго. So long. Пока. Подписывайтесь на мой канал, кликайте, делайте комментарии. Всего вам доброго. Подписывайтесь, дорогие друзья, на мой канал, если вас это не затрудняет.